Так, дорогие друзья, добрый день. Всем привет-привет. Напишите, пожалуйста, как вы меня слышите и видите. Привет-привет и добро пожаловать. Так, привет, Роберт. Так, привет, Марк, Петр, Микаэль. Напишите, пожалуйста, как вы меня слышите и видите. Напишите хорошо. Да, я хочу знать, что все нормально. Так. Всем привет, Дарью. Так, напишите, как вы слышите угу, и видите громко и ясно. Хорошо, отлично, отлично, дорогие друзья. Ну что, добро пожаловать на этот прямой эфир. Прямой эфир, вы знаете, это когда я говорю сейчас, и вы сейчас меня можете слышать и писать. Всем привет и добро пожаловать. Я вижу, что уже... Да, больше чем 20 человек вау это очень здорово пожалуйста сразу ставьте лайк чтобы быть спокойными потом так из бразилии из сша Огайо, из нидерландов отлично а да микаэль вы хотите хотели бы слышать сегодня глагол движения глаголы движения а сегодня мы будем больше говорить о лексике да? я не буду много говорить о грамматике. Этот прямой эфир больше о лексике видов транспорта, хорошо? Ирак, Анталия, Италия, Китай, вау, Саудовская Аравия, здорово. Мне всегда интересно делать такие встречи с вами, с людьми из разных стран. Почему? Потому что я часто вас прошу писать, отвечать на какие-то вопросы о жизни, и иногда часто узнаю интересную информацию о ваших странах. Так, привет-привет, хорошо. Ну что, да, Валентина, отлично, енер, Луиз, всем привет. Сегодня мы с вами будем говорить на тему виды транспорта. Завтра, вы знаете, у меня есть блог «Русская пятница», и завтра там будет эта лексика, которую мы... Смотрим с вами сегодня, она будет с переводом на английский. То есть, сегодня вы можете просто слушать, писать, конечно, только по-русски а завтра вы можете еще прочитать лексику. Так, Северная Англия. О, привет! Привет, Элен! Да-да-да! Хорошо. Ну что, давайте начнем. Я хочу, чтобы вы тоже участвовали и писали. Также, когда я говорю новое слово для вас пожалуйста повторяйте его чтобы лучше его учить помнить и потом кстати вы можете посмотреть эту встречу еще раз все для вас есть привет привет да отлично ну что какие мы знаем типы транспорта сразу я хочу чтобы вы сразу работали напишите какие типы транспортов вы знаете. Или, может быть, какой самый популярный тип транспорта в вашей стране? Мы начинаем с нетрудной лексики. Привет, Хосе Мануэль, Флор Абдельбаки. Так, хорошо. Пишите, какие вы знаете виды транспорта. Ейнер пишет: поезд. Да, поезд, хорошо, автобус, поезд. Пишите, пишите. Тренируйтесь. Машина, конечно. Так, еще какие виды? Вы знаете. Так, самый популярный транспорт в Нидерландах велосипед. Да, я видела это. Самолет, конечно, метро. Троллейбус. Кстати, какая разница между троллейбусом и трамваем? А, у троллейбуса есть электрические такие а, кабели. Да, а у трамвая нет, трамвай только по земле. Хорошо. Правильно, я вижу, что вы очень много написали типов транспорта. И когда мы на каком-то транспорте часто, мы там, мы говорим, я езжу. Да? Обычно я езжу на... Вы видите, я в чате вам пишу. Я езжу на метро, автобусе, велосипеде, машине, электричке, мотоцикле я думаю, что никто не написал мотоцикл, самокате, такси, корабль, да, э, мистер Ли, хорошо, корабль, можно также сказать лодка, лодка, корабль это, да, пассажирский транспорт, и лодка это для одного человека, для двух, и, например, я иногда читаю детективы, и там детектив, он из Венеции, и он там часто на лодке, потому что в Венеции каналы и машин немного, да? Так, самокат, самокат – это очень популярный сейчас вид, <с> вид э, транспорта. Я видела и в России, и во Франции, вы знаете, я живу во Франции, и в Испании очень много. Это такой транспорт, когда вы одной ногой, так, чух, чух, и если это электрический самокат, то вам почти ничего не надо делать, просто вы едете. И сейчас а, очень много вопросов, да, в городах к самокатам, самокат, потому что иногда они едут по тротуару, иногда по дороге с машинами. То есть вот такой интересный новый транспорт, самокат. Тройка Енер пишет, да. Аэроэкспресс, метро, так, в Штатах предпочитают ездить на машине, да, Роберт, хорошо, поезд, конечно, электричка тоже, может быть, вы не знаете, электричка это поезд, но это поезд, который ходит из центра города в пригород, или недалеко, недалеко от центра, электричка. В Москве очень много электричек. В Париже, где я живу, тоже есть система электричек, очень удобная. Она иногда идет из пригорода, потом в центр и потом опять в пригород. Вот сейчас города все больше, больше, больше, поэтому нужно ехать все дальше, и электрички это очень удобно. И у меня для вас вопрос. Ой, спасибо, Дарьо большое <laughs> спасибо. Да, вы можете делать донаты. Это, конечно, не обязательно, но спасибо большое. Вертолет. Да, вертолет Хасе Мануэль. Это такой аппарат. У него здесь. Я один раз летала на вертолете, а, на лыжах. <laughs> Джереми. Да, в городе, где я родилась, люди иногда зимой на работу. Ходили на лыжах, да? электричка, э, кемпинг-кар, хорошо, и, дорогие друзья, если вы знаете хорошо Россию или Украину или Грузию или Армению, такие страны бывшего Советского Союза, напишите, пожалуйста, как называется этот маленький автобус, не очень комфортный, а где маленький такой автобус, там обычно водитель сидит иногда без одежды, курит. Как называется такой очень типичный транспорт в России? Напишите. А, так, кто знает? О, молодец, Джереми, первый написал. Маршрутка, да, маршрутка, дорогие друзья, маршрутка от слова маршрут, французское слово, да, Андреас, маршрутка, да, это маленький автобус, который обычно они ходят как обычные автобусы, но это, это не городской транспорт, не официальный, а потому что был такой период в России, когда транспорт плохо работал, и вот эти маршрутки, они взяли рынок, да, взяли место. Так, э, маршрутка, да, да, хорошо. Так, ну что, я вижу, что вы знаете много-много видов транспорта. Мы можем сказать, я езжу, обычно я езжу на метро, на машине, или другой еще глагол, мы можем сказать, я пользуюсь, я пользуюсь, я пользуюсь метро, автобусом. Да, это творительный падеж велосипедом машиной так пожалуйста ставьте лайк обязательно так пользуюсь чем например я обычно пользуюсь метро редко пользуюсь автобусом но чаще мы говорим я пользуюсь когда это индивидуальный транспорт а да, я пользуюсь машиной ну, я пользуюсь метро тоже пользуюсь. Так, еще один глагол хороший. Вы можете его повторить, когда я говорю. Вы можете сказать, я передвигаюсь. Я передвигаюсь на... на метро, на автобусе, на велосипеде, на машине, на электричке, на лодке. Лодка, я сказала, это когда на воде передвигаюсь на лодке, может быть, если вы живете в стране, где много воды, в Финляндии, в Дании, в Швеции, пишите, пожалуйста, дорогие друзья, чем вы пользуетесь, у вас три есть варианта, вы можете сказать, я езжу на велосипеде, я пользуюсь велосипедом и я передвигаюсь на велосипеде. Напишите, напишите, пожалуйста, ваши, ваши э, варианты. Так, газонфер по-английски не пишите, пожалуйста, но я понимаю, что вы хотите точно сказать, что значит маршрутка, но, пожалуйста, сейчас момент, чтобы практиковать русский язык. Да? Эрок, Я передвигаюсь на метро, когда я в Москве. Да, метро в Москве это самый лучший транспорт. Супер всегда вовремя. Если у вас срочная встреча или поезд или самолет, лучше на метро, лучше не на такси. Да? Так, читаю ваши ответы. Я передвигаюсь на автобусе. Я чаще всего передвигаюсь на велосипеде. Хасе Мануэль тоже на велосипеде, на машине. Телеферик. Мухаммед. Ага, да, телеферик это такие кабины, такой кабель идет, и кабины. Это есть в городах, обычно в городах, где горы или холмы. Там есть телеферик, да. Елена, я часто езжу на велосипеде с Никитой. Никита это собака. Елены я знаю. Роберт в Париже или хожу пешком, или езжу на метро. Передвигаюсь на маршрутке, да, а, Камаль. Мне хочется передвигаться на парусной лодке. Так, как вы меня сейчас видите? Нормально, да? Угу. На парусной лодке. Парусная лодка – это лодка, где есть парус. Парус – это такой текстиль обычно, как ветер, да? Так, отлично. Я обычно хожу пешком... Передвигаюсь иногда на метро, и, дорогие друзья, я шесть месяцев назад получила права, водительские права, мы потом посмотрим еще это слово, это лицензия, чтобы водить машину, да, и в городе я не передвигаюсь на машине, не пользуюсь машиной, но в деревню или за город, да, я пользуюсь автомобилем. Так, теперь давайте посмотрим... А, да, еще один глагол. Такси. Такси. По-русски мы говорим «я беру такси». Так, Джереми, Елена, спасибо, да. Валентина, в Италии я использую машину или пользуюсь машиной, когда в Москве передвигаюсь на метро. Да, езжу на машине, отлично. Эрок, почему я не езжу в городе? Потому что это неудобно, метро или пешком лучше и быстрее, вот. И я тоже думаю, что машина, это может быть не очень экологично, поэтому в городе лучше на транспорте, я думаю. Спасибо всем, да. Да, такси, мы говорим, я беру такси. Давайте посмотрим эм, несколько глаголов полезных для транспорта мы говорим я беру такси но только для такси мы говорим беру очень часто люди которые говорят на английском на французском они используют эту кальку и говорят я беру автобус я беру поезд но это неправильно мы только о такси мы можем сказать я беру так если мы ходим если мы не на транспорте мы говорим, я хожу пешком, хожу пешком, или передвигаюсь пешком, да. Но другие виды транспорта мы используем глагол садиться, сесть, очень интересно, да. Так, Али, заказать такси, можно сказать, но заказать это процесс, когда мы говорим о что «Здравствуйте, я хотел бы, я хотела бы заказать такси». Да, «беру такси» – это более общее. Так, э, да, Эрак говорит, что «не люблю брать такси, дорого в США». Угу. Хорошо. Так, для других видов транспорта мы говорим «садиться, сесть на». «Садиться, сесть на». Например, «мы сели на метро». Вам нужно сесть на автобус. И, например, когда у меня семья в гостях, и потом они должны сесть на поезд или сесть на самолет, они мне пишут смс, все, мы сели, мы сели, да, значит, мы там. А, да, например, когда мы даем инструкцию, говорим людям, какой транспорт они должны использовать, мы скажем, вам нужно сесть на автобус номер 5, например, или вам нужно сесть на метро, садиться, сесть. Вот. Обычно садиться это делать так, да, так, это садиться, сесть, и вот в транспорте, хотя иногда мы не можем, <laughs> мы не можем сесть, потому что нет места, но мы говорим сесть. Так. так, я вижу, я заказываю такси, я хотела бы брать такси, но я не могу позволить себе каждый день брать такси, очень хорошо. Позволить себе, значит, иметь деньги, да, чтобы платить за это. Обычно тоже хожу пешком. Елена, мне нравится передвигаться на мотоцикле, на мотоцикле. Как сказать, когда стоишь на улице и хочешь подозвать такси? А, хороший вопрос. Это ловить, ловить, поймать такси, Роберт. Ловить, поймать такси. Когда мы на улице, нам сейчас нужно такси, мы можем сказать, а, сейчас быстро поймаем такси и поедем, как рыбу, да, рыбу. Ловить, поймать. Ловить, поймать такси. Так, Джереми, я сижу... Нет, я сажусь. Я сажусь. Это сейчас я сяду. Сажусь, сяду. Так, я сел на автобус, но бабушка старая вошла, так что я стоял за ней. Так, да, кстати, еще один хороший глагол в транспорте, если мы видим, что... Пожилой человек, то есть не молодой, или девушка беременная, то есть с животом, или другие люди. Мы говорим уступать, уступить место, например, например пожилому человеку, дательный. И в России это уже меньше, есть такая традиция, но раньше... Ну и еще сегодня в метро написано, что вы должны уступать места женщинам, инвалидам, беременным, пожилым. Да? И я не уверена, что сейчас написано женщинам, но раньше очень часто мужчина уступал место женщине. Вот я, в принципе, не знаю, если я молодая женщина, почему надо мне уступать место, но... Вот такая была традиция. Так, хорошо. Вот, уступать, уступить место. Какой еще интересный глагол, если мы говорим о транспорте, если мы говорим о машине, это парковать, припарковать машину. Очень просто, да, парковать, припарковать машину. Так, Эрок пишет... Uh, так, пишет интересные ситуации в метро в Москве, да, так, и мы можем иногда услышать это. Уступайте места инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам, если вы в Москве или в Питере, вы это слышите в метро. Так, парковать, припарковать машину или просто мы можем сказать парковаться, припарковаться. Вы видите, что есть са, ся, значит, у нас не может быть объекта. Мы говорим просто «я паркуюсь», «я паркуюсь». А, например, если вы приехали уже в гости, и вам нужно найти место, вы можете написать «я сейчас паркуюсь». Например, я получила права, да, Водительские права. Это было очень трудно. И я думаю, что я хорошо вожу, но паркуюсь еще не очень хорошо, особенно параллельно. Так, да, очень дорого парковаться в городе. Дорого, иногда трудно. Зависит от города, конечно. Так, парковаться, припарковаться. Хорошо. И если у нас есть машина, и мы за рулем, мы говорим «водить машину», да, «я вожу машину». А иногда мы можем просто услышать вопрос «ты водишь?», «ты водишь?». Когда вы слышите такой вопрос «ты водишь?», это просто значит «машину», это всегда «машина». «Ты водишь?», «я вожу», «ты водишь?», «я вожу» машину так еще полезный глагол когда мы когда мы закончили нашу дорогу мы были на автобусе или в метро мы говорим выходить выйти из метро из автобуса камаль парковать парковать это когда у нас есть машина и нам нужно найти место для нее мы не можем просто поставить в центре улицы. Ну, есть люди, которые это делают, но это может быть проблематично. Поэтому парковать – это ее поставить куда-то. Зависит от конфигурации. Иногда это параллельно, иногда просто прямо. Вот я, например, пока плохо это делаю. Так, Эрок мне не нравится водить машину. Я и я не умею. Угу, понятно. Но иногда нам это не нужно, если мы живем в большом городе, да. Кстати, дорогие друзья, у меня есть коллега, ее зовут Ника Минченко. Вы знаете, это сайт um, RuLand Club, и мы с ней сделали интервью о машине, о получении прав, права, это документ, лицензия. В Украине и во Франции. Скоро будет у нее на канале. Мы там 40 минут говорим об этом. Будет с субтитрами. Будет интересно. Хорошо. Так, еще один глагол полезный, когда мы на метро. И мы не можем прямо ехать. Нам нужно сначала одно метро и потом другое метро. Тогда мы говорим делать сделать пересадку пересадка это когда мы на другую станцию делать сделать пересадку или еще можно сказать пересаживаться пересесть на станции да, пересаживаться пересесть так э, да Аниль хорошую фразу написал вы выходите на следующий я вам дам в конце встречи Три фразы, самые полезные для транспорта в России. Хорошо? Делать пересадку. А дальше, когда у нас есть документ, чтобы водить машину, это водительские права. Получать. Получить водительские права. А, но обычно мы говорим просто права. Получить права. У меня есть права. Я вожу а, гаспер пересадка на самолете тоже пересадка тоже пересадка рейс с пересадкой прямой рейс или рейс с пересадкой пересадка так мы делаем пересадку в центре москвы часто эрок вы живете в москве да напишите как вы там каким транспортом вы пользуетесь когда наш транспорт работает не очень хорошо, мы говорим, транспорт опаздывает, как человек. Да? Опаздывать, опоздать. Автобус опаздывает, автобус опоздал. Это от слова ⁇ поздно да? ⁇ Опаздывать, опоздать. Так, Анна про упражнение по грамматике на эту тему. А, нет, по грамматике нет, у меня нет, но есть книга, если вам интересны глаголы движения, есть книга, которая называется «Глаголы движения без ошибок». Да, там только упражнения на русском языке, но там нет ответов, поэтому нужно работать с учителем, да? Так, хорошо. Угу. Мне часто надо пересаживаться на станции Утрехта. Так, хорошо. Угу. А теперь давайте посмотрим еще, как можно характеризовать транспорт в городе, в нашем городе. Как можно о нем рассказать. Ну, во-первых, когда у нас есть транспорт, который для всех не индивидуальный, да, мы говорим общественный транспорт, общественный транспорт. Общество – это все люди, да, все люди в городе, в стране, и поэтому общественный значит для всех, общественный транспорт. Это метро, автобус, трамвай, троллейбус и так далее. Так, и как мы можем... Характеризовать хорошие характеристики. Я вам напишу в чате. Ага. А мы можем сказать, например, надежный, надежный, надежный значит, если он сказал, если автобус сказал, если написано, что автобус будет в 7:28, значит, так и будет. Надежный. Мы тоже можем сказать надежный друг. Можем сказать «работает хорошо», «наш транспорт работает хорошо», «ходит хорошо» тоже. В нашем городе транспорт ходит хорошо, никогда не опаздывает. И еще хорошая фраза «работает как часы», «часы», да, а «наш транспорт работает как часы». Ой, Джон, большое спасибо! Большое спасибо, Джон. Тоже пишите ваши комментарии, Джон. Так, а, да. Эрок, как что, как по вашему мнению общественный транспорт в Москве дешевый, чистый, дешевый? Дешевый значит недорогой. Я пользуюсь метро обычно, и я думаю, что московское метро просто супер. Может быть, еще 5 лет назад, 10 лет назад было очень много людей, много народу, но сейчас намного лучше, и оно ходит регулярно, я думаю, почти всю ночь. Ну, нет, ну, поздно оно ходит, и автобусы... Раньше было очень много маршруток вот этих, и эти маршрутки, они не всегда соблюдали правила. Соблюдать правила значит делать, как говорит, говорит, говорит закон, да, то есть как нужно. Но сейчас есть хорошие автобусы, тоже электрические автобусы, поэтому ситуация лучше. Но в других городах России не всегда, не всегда есть еще города, где только маршрутки и там нужно так стоять, поэтому я говорю только Москве, Санкт-Петербурге. Так, напишите, пожалуйста, друзья, одну фразу о транспорте в вашем городе. Напишите. Если вы сейчас смотрите, пишите сейчас. Если вы в комментариях, потом тоже практикуйте. Напишите ваш город, например, в Париже транспорт... А, нет, сначала я вам должна дать тоже негативные слова. Если нам не нравится наш транспорт, мы можем сказать, например, он ненадежный. Надежный, значит, всегда работает. Ненадежный. Мы можем сказать, все время опаздывает или плохо работает. Напишите, пожалуйста, ваши, про ваш город одну фразу. Елена, метро в Париже хорошо работает, но не очень чистое. Да, метро в Париже, я думаю, оно такое функциональное. В Москве это как Лувр, да, или как Эрмитаж, везде прекрасные мраморные станции. Ну, в Париже функциональное метро. Михаил смотрит, в Москве у нас огромное количество электробусов. Да, да, да, я видела, правда, Михаил, спасибо. Написано... Я работаю на электричестве, я думаю, я видела. В Ираке у нас нет метро, Али. А какой у вас популярный транспорт в Ираке? Очень интересно. Ирак в Колумбусе, столица Агая. Почти все водят машину, да. У США есть такая репутация, что все на машине, даже один километр на машине. Кристина, в Париже транспорт не всегда хорошо работает да осторожно дорогие друзья транспорт всегда один мы не говорим транспорты да? общественный транспорт в нидерландах обычно хорошо ходит общественный транспорт нью-йорке вообще лучше чем в других городах сша в сша люди предпочитают пользоваться личным транспортом как вы хорошо все пишете, молодцы метро каракаса поезда очень многолюдные, много людей, да, а, и приходят каждые 20 минут. А, 20 минут – это долго, так. У нас в маленькой деревне нет общественного транспорта. Проехать можно только на машине, да. В Мадриде общественный транспорт очень хороший и недорогой, это правда. А, а, Джереми, вы хотите сказать «в деревне»? В деревне у нас только автобусы. О, Джереми, я очень люблю автобусы в деревне в Англии. Когда автобус двухэтажный идет из одной маленькой в деревне в другую, это просто очень красиво, я очень люблю. А, так, как сказать, если в маршруте нет места и он не останавливается, если идет без пауз, без остановок, мы говорим прямой, прямой поезд. Да, прямой поезд. Или поезд идет до, например, до Домодедово аэропорт, без остановок. Без остановок. Прямой поезд или без остановок. Так, Валентина, в центре Милана транспорт хорошо работает, но в деревне редко ходит. Uh, все водят машину, в Ираке автобусы и маршрутки, и поезда, угу, хорошо, метро в Вашингтоне хорошо работает, так, ага, Лейн пишет, у меня в Монако автобусы бесплатные для всех, кто старше 60 лет, понятно, хорошо, так, вы меня, вы меня хорошо слышите, нормально? Так, мне кажется, есть проблема какая-то, нет? Хорошо. Роберт пишет, я поразился качеству метро в Мексика, в Мехико, да. Поразился качеству, значит, для меня был сюрприз, что оно работает так хорошо. Так, я надеюсь, что вы меня нормально видите и слышите. Так, хорошо. Так, теперь у нас вторая часть нашей встречи. Я хочу посмотреть разные виды транспорта. Плюсы и минусы. Преимущества и недостатки. Вы знаете эти слова? Преимущество. Повторите, пожалуйста, мы вас не слышим. Преимущество это плюс, да? и недостаток это минус. Преимущество и недостаток. Давайте посмотрим. Я подумала о разных видах транспорта, их преимущества и недостатки. Давайте посмотрим. Например, машина. машина. Как вы думаете, какие есть преимущества у машины? Подумайте на русском языке. Какие преимущества у машины и какие недостатки? И потом мы посмотрим, что можно сказать еще по-русски так напишите угу. преимущество это плюс что-то позитивное и недостаток это минус что-то негативное нехорошее так и ставьте пожалуйста лайки я вижу что у вас 45 человек и 36 лайков это очень много для меня но еще не все лайк лайк лайк так хорошо да а, ага, Джон пишет, что в Вашингтоне тоже есть скидка для пожилых. Скидка – это как специальная цена, да? Так, ну что, давайте я вам напишу, что я подумала. Машина, машина. Преимущество, преимущество. Так, не хочет, а, не хочет публиковать, секундочку, длинный текст очень. Ага, ага, ага. Так, преимущество для машины. Я написала комфорт и свобода. Можно поехать куда угодно, когда угодно. Куда угодно, когда угодно, значит, всегда, когда мы хотим. Может быть, вы знаете это. Куда угодно, когда угодно. Так, Дарио, недостатки опасно, дорого. Я и машина быстрее, чем автобус. Валентина, быстро ехать, но не экологично, да, так, Роберт, преимущество, можно ехать, когда хочешь, да, когда угодно, можно сказать, Кристин, с машиной мы можем выбрать, куда и когда мы едем, да, едем, а в метро, так, так, да, значит, как я написала, комфорт, свобода, можно ехать куда угодно, когда угодно, так, теперь недостатки. Какие недостатки я написала? Я написала пробки. Да? Пробки – это когда слишком много машин вместе. Это проблема. Бензин дорогой. Например, я сейчас, я живу во Франции, здесь сейчас очень дорогой бензин. Например, если мне нужно ехать в другой город, я смотрю, иногда лучше на поезде, дешевле. Опасно. Сейчас, конечно, очень много, большой прогресс, машины современные, но я думаю, что это опаснее, чем, например, самолет или поезд или автобус. А, нужно проходить контроль технический, да, платить. А, утомительно. Хорошее слово «утомительно» – это когда мы устали, у нас нет энергии. Да, это утомительно. Не и нужно искать место для парковки. <с> да. Так, Аниль всегда готова в вашем гараже. А, найти парковку иногда опасно. Да, вот такие недостатки так много недостатков у машины, у автомобиля, но все равно мы ее любим и используем, потому что это так удобно и иногда. Трудно без машины, если мы живем в деревне, да? Так, еще один транспорт – метро. Метро. Какие преимущества? Напишите ваши преимущества в метро. А, да, Адриан, конечно, нельзя пить алкоголь, если мы за рулем. В России нельзя, во Франции можно два бокала. Я не знаю, я, не, я думаю, что не надо вообще пить. Так в каракасе есть экспресс понятно хорошо угу. Так, метро преимущество недорого зависит конечно в лондоне мне кажется метро просто ужасно дорогое если бы я жила в лондоне я ходила бы везде пешком я думаю каждый день быстро нет пробок в метро правда можно посмотреть на людей я очень люблю в метро смотреть на людей и показать себя. Например, я работаю дома, не вижу здесь коллег. Мне интересно в метро посмотреть на людей. Так, быстро вовремя, быстрее, чем машина. Так, обычно быстро, да. Вот такие преимущества. Когда есть метро в городе, да. Аниль, метро ходит как часы. Зависит, где. Например, я знаю, что в Японии, если э, ваше метро, ваш поезд опоздал на 3 минуты или 5 минут, вы можете получить специальный документ для вашей работы, для вашего офиса, что, извините, метро опоздало на 3 минуты, поэтому господин Ямамото... Не, он тоже опоздал на работу, вот так, Но в Париже, в Москве это, конечно, не так. Так, ага, Джон нравится процесс вождения, я понимаю, Джон. А, а Джон, у вас автоматическая машина или, или механика? Так, хорошо, можно читать в метро точно, Флор, да-да-да, это правда, угу. Флоранс. Так, недостатки метро, какие есть недостатки? если оно есть в вашем городе. Иногда опаздывает тоже, да. Это, конечно, не так, как машина, но если вы в метро двери закрыты и вам говорят, что у нас техническая проблема, извините, то вы можете долго mm -hmm. ждать, да. Много народу. Например, сейчас у нас еще контекст пандемии. И иногда, когда я в метро, вот так. И да, у меня маска, но так много людей вокруг, что, я думаю, лучше пешком, чем на метро. Так, иногда нужно далеко до метро идти из дома, да, нужно идти до метро. Есть люди, которым это нравится, потому что это спорт, но иногда, например, в России, когда холодно, да, минус 10-20, идти до метро. Так, в Амстердаме метро чуть-чуть грязное. Иногда плохой запах, да, это правда. А, так, вот, какие еще недостатки метро. Угу. Роберт предпочитает водить машину, когда нет пробок. У Джона автоматическая машина, но тоже нравится механическая, понятно. Так, теперь автобус, дорогие друзья. Какие преимущества? Какие преимущества у автобуса? А, хорошее слово, Аниль. Карманники очень хорошее слово карманники карманник это человек, который берет ваши вещи у вас секретно, вы не видите. Это как вор, вор вы знаете, но обычно это когда есть толпа. И э, в метро, в Париже раньше были большие проблемы с карманниками, сейчас еще есть. Но не так, как раньше. Раньше, 10 лет назад, было ужасно. Просто они вырывали ваш телефон и убегали. Так, угу. так, так, так, очень интересно. Ну, какие преимущества автобуса? Недорого обычно. Это не как такси, да. Экологичный транспорт. Ну, самый экологичный – это велосипед, конечно. Когда я была в... В Нидерландах мы были на машине, и я поняла, что там лучше на велосипеде, потому что когда ты едешь, и везде велосипеды, это, конечно, немножко стресс, да. Можно посмотреть в окно, мне нравится на автобусе, можно посмотреть на город. Правда, иногда это как туристический автобус, это тоже преимущество. Хосе согласен со мной, ты видишь город, Кристин тоже говорит, вы видите город, да, это приятный, очень приятный вид транспорта, я думаю, слушать музыку, недостатки, давайте еще чуть-чуть поработайте, недостатки, какие у нас есть недостатки автобуса, так, угу. медленно, я думаю, иногда, если нет специального места для автобуса, он может очень медленно идти, стоять в пробках тоже, как машины. Много народу иногда. И очень часто в автобусе нам приходится стоять, то есть мы должны стоять. Больше, чем в метро, я думаю, да. Так, велосипед. Что вы думаете про электрический велосипед? Мне очень стыдно, дорогие друзья, но я плохо катаюсь на велосипеде, я умею, теоретически, но не езжу, в большом городе я чуть-чуть боюсь, да, лучше пешком. Так, Флор... Флоранс теперь по-французски пишет, угу. много остановок, дом, дон, точно, дон, много остановок, есть автобусы, которые каждые 500 метров, новая остановка, новая остановка, это правда. Так, хорошо, теперь велосипед. Я вижу, что вы уже пишете про велосипед. Какие есть преимущества у велосипеда? Напишите. вас уже 60 человек. Вау, я чувствую себя как э, Леди Гага почти. 60 человек – это очень много для меня. Так, хорошо. Какие есть преимущества велосипеда? Напишите, пожалуйста. Так, я написала... Такие преимущества полезно для здоровья, да, конечно, когда это не слишком много, осторожно, но это движение, это хорошо, удобно в большом городе. Я, да, когда я была в Бельгии тоже, в Бельгии, где говорят по бельгийски, там культура велосипеда тоже очень сильная в Генте, в Антверпене, так и экологично конечно очень так преимущество велосипеда свобода полезно для здоровья дешево так летом велосипед это здорово здоровый вид транспорта конечно я думаю что если бы мы все ездили на велосипедах воздух был бы лучше и да, нет шума. Это правда, Лен, Машины это так, такой шумный вид транспорта, недорого, дешево. Да, да, да. Когда я была в Японии, я видела иногда женщин на велосипеде: Женщина, здесь ребенок, здесь ребенок, зонтик, здесь покупки. Маленькая женщина на велосипеде с детьми. Я была очень впечатлена значит для меня это было вау, впечатлена так какие недостатки велосипеда недостатки напишите как вы думаете какие недостатки я написала медленно конечно если вам нужно быстро куда-то поехать на большую дистанцию большое расстояние есть такие фанаты которые могут в один день 100 километров, но зависит от погоды тоже, да. Вот, Лен написала, неприятно, когда дождь. Правда, когда очень жарко или очень холодно на велосипеде, может быть, неприятно. Опасно в большом городе, это точно. Но велосипеды могут быть опасными для пешеходов тоже. Осторожно, пожалуйста, если вы велосипедист, Обращайте внимание, то есть смотрите хорошо на пешеходов, которые идут по улице. Опасно, когда идет снег. Да, да, так, хорошо. Отлично, дорогие друзья. Ну что, я написала для вас три фразы. Я думаю, что вы их знаете. Очень простые фразы. Когда мы ищем дорогу, то есть смотрим, где дорога, в городе, Что мы можем сказать, ну, например, не подскажете, как пройти к метро, не подскажете, как пройти к метро, повторите, пожалуйста, я вас не слышу, так, Кристин пишет, в Париже опасно велосипеды, это камикадзе просто в Париже, так, привет, Араш, привет, Айгун, угу. вот такая фраза, не подскажете, как пройти к метро, и, кстати, Интересно, потому что в России, когда вы спрашиваете, где метро, обычно вы говорите, извините, не подскажете. Но, например, во Франции часто люди очень прямо говорят. Они говорят, извините, метро, пожалуйста, извините, метро. И когда я приехала во Францию уже 15 лет назад, я делала по-русски, я говорила... Извините, пожалуйста, что я вас беспокою. Если у вас есть две минуты, пожалуйста, не могли бы вы мне сказать, где находится метро? И люди, они очень боялись меня, они думали, что я хочу что-то продать им. И еще у меня были длинные волосы, и яркая одежда, и джинсы. Я думаю, что они думали, что я какой-то хиппи, и очень часто мне ничего не отвечали. Но потом, когда я говорила просто, извините, метро. Все было хорошо. Так, еще одна фраза. Можно сказать, не подскажете, где здесь ближайшее метро. Когда мы не знаем, какая здесь конкретная станция или конкретная остановка автобуса, мы можем сказать, не подскажете. Ой, извините, подскажете. Не подскажете, где здесь ближайшее метро или а, ближайшая остановка. Ближайший значит максимум близкий. Да? И когда вы в метро, а в Москве, это другая тема, но в Москве в метро есть свой этикет. Например, когда люди выходят вы должны им дать место чтобы выйти вы мы не стоим как в центре да это очень важно я знаю что в японии тоже люди очень-очень вежливые то есть у них манеры хорошие и в россии тоже в метро много людей есть хорошие манеры значит вы должны дать им время выйти в париже очень часто люди стоят просто вот перед вами не дают вам выйти или уже заходят, это не очень приятно. Вот, а, да, и когда вы в России, в Москве, хотите выйти из метро или выйти из автобуса, нужно подготовить ваш выход, то есть нужно организовать ваше время, ваше движение так, чтобы... Когда двери открываются, вы выходите, вы должны быть готовы выйти. Да? Я видела часто иностранцы, <со> иностранцы, которые туристы в Москве. Двери открываются, и они встают, чтобы выйти. Нет, это уже слишком поздно. <со> <которые> <Москве> вы должны стоять, когда двери открываются. Конечно, если вагон пустой, никого нет, да, но если есть люди... Вы должны подготовить ваш выход. И если стоят люди перед вами, и вы хотите знать, они выходят или нет, вы можете сказать, вы на следующий выходите или вы выходите на следующий... Извините, вы выходите на следующий... на следующей остановке, да? И так человек знает, что если он не выходит, он или она должны вам дать место, если они выходят, вы знаете, что вы тоже выходите. То есть это такой процесс интересный, когда город большой, есть такие правила, вот, то есть вот так, такие интересные моменты. А, и еще у меня для вас две фразы. Одна фраза – это такая идиома, идиоматическая фраза, то есть... Она не значит что-то конкретное, она значит что-то абстрактное. Как вы думаете, дорогие друзья, что значит поезд ушел? Как вы думаете, что это значит? Все, поезд ушел. Как вы думаете? Так, поезд ушел. Что это значит не конкретно, а в абстрактном значении? Так, Эрог, осторожно двери открыв... закрываются. Следующая станция Пушкинская, да, самая типичная фраза в метро. Угу. Так, поезд ушел, как вы думаете? Вот, Айгун хорошо написала, да, ты потерял свой шанс, да. Ага, мы опоздали, да, слишком поздно, да, поезд ушел, это значит, да, все, слишком поздно, надо было это делать раньше, сейчас уже. Нельзя, да. Например, например, мы хотим пойти в театр на очень модный, популярный спектакль, и мы смотрим в интернете, там, например, только два билета, и мы говорим нашей подруге, «Ты хочешь пойти?» Она говорит, М -м, «Не знаю, я не уверена, я тебе напишу завтра». И мы покупаем себе билет. И потом она говорит, все, все, я хочу, я хочу. И потом она смотрит на сайте, а все, поезд ушел. Билетов больше нет. Поезд ушел. Да, вот такая фраза. Все, поезд ушел. Так. И последняя фраза сегодня. Я хочу... Вы знаете, дорогие друзья, я очень люблю поезд. Я думаю, что это мой любимый транспорт номер один. Это ходить пешком, я очень люблю. И, наверное, номер два – это поезд. Я очень люблю поезда в России, <как> извините. И фотография этого, этого эфира, который вы видели, это я в поезде. Я не знаю, просто люблю атмосферу поезда. И в России, и во Франции, и в Японии я была. Вот просто люблю поезда. И мне нравится цитата, фраза Агаты Кристи. Она говорит… Путешествие на поезде – это путешествие по жизни, это как путешествие по жизни. Она говорит, что, пишет, что когда мы на поезде, мы можем видеть и людей, и церкви, и дома, и э, это как жизнь, мы видим жизнь. И вы знаете, что три года назад я на поезде ездила из Парижа в Карелию, это на севере России, если вы у меня в клубе «Русская дача», вы можете посмотреть все эти видео. И я ехала из Парижа в Россию через Германию и Белоруссию, и Россию. И я видела, как меняется пейзаж, маленькие нюансы. Одни пассажиры заходили, другие выходили. И для меня это как очень гармоничное путешествие. Потом я приезжаю в центр Москвы. А самолет это как телепортация чуть-чуть, я думаю, что сейчас мы в России, в Москве, и через 4 часа мы в другом мире. Вот, вот так. Прекрасная цитата, да. А, дети кричат в поезде. Да, Кристина, это правда. Для меня проблема – это не дети, это люди, которые храпят в поезде. Храпеть – это... Это ужасно, конечно, это ужасно, <связано> это правда. Поэтому да, спать в поезде, это может быть трудно, но у меня есть рецепт. Если вы ночуете в поезде, то есть вы спите в поезде, нужно иметь пакет чипсов, и когда кто-то храпит, вы делаете их... <связано> И человек и переворачивается, и несколько минут у вас есть чтобы заснуть хорошо ну что дорогие друзья уже почти час я вам рассказала все что хотела сегодня пишите есть ли у вас другие вопросы я не говорила сегодня о грамматике вот у меня есть раз в год я делаю курс по глаголам движения грамматический смотрите у меня на сайте смотрите имейлы e это шесть лекций. Вот. Вот так. Так, я хочу вам сказать одну вещь. Если вы хотите, если вы еще не получаете мои имейлы, e когда есть вот такие встречи или новые видео или статьи в блоге, вы можете кликнуть на ссылку, которую я вам отправила, и дать мне ваш имейл. E Почему? Потому что... Мне не очень нравится сейчас тенденция соцсетей, это Facebook, Instagram. Я хочу меньше писать там и больше с вами прямо, потому что когда там есть проблемы, у меня нет с вами контакта, поэтому лучше, когда я вам могу отправлять имейл, и вы всегда, если это слишком часто для вас, вы можете просто отписаться, то есть сказать, что я больше не хочу. А, да, Елена говорит, что можно свистеть, если кто-то храпит. А то... Я не умею свистеть. Так, напишите, какой у вас любимый вид транспорта. Вы не написали, кстати, какой у вас любимый вид транспорта. Так, да, Камаль, я хочу больше делать прямые эфиры. Я их очень люблю, И когда я их делаю, мне очень нравится. Но чтобы организоваться, почему-то мне нужно много времени. И я э, вы меня слышите, да, и я очень много видео делаю для моего клуба Русская дача. Если вы еще не в клубе, реклама. Если вы не любите рекламу, на 10 секунд закрывайте ваши уши, чтобы не слышать мою рекламу. Вот. Да, приходите в клуб, и там вы получаете видео и подкасты каждые пять дней я сделала я сделала рекламу вот дорогие друзья завтра в блоге будет пост с этой лексикой которую я сегодня говорила вы можете еще раз почитать попрактиковать делайте флеш-карты пишите фразы активно используйте а, угу. так флоранс говорит что очень быстро я говорю да, это правда. Если вы думаете, что слишком быстро напишите. Джереми уже в клубе Русская дача ему нравится. Так, Хосе Мануэль, Дарио, спасибо. Валентина тоже у меня в клубе. Хорошо. Дорогие друзья, спасибо, что пришли. Я вас благодарю. Очень рада и буду ждать вас на следующих встречах. Увидимся. На сайте в инстаграме в фейсбуке по имейлу в ютубе в клубе русская дача везде везде до скорого и пока-пока дорогие друзья до скорого пока